Всем хаёшки, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Exclus Games. Мы продолжаем с вами играть. Шерлок Холмс, The Awakened. пробужденный. Пробужденный Ух ты, нихуя, что за фрезы такие? С самого начала игры. Что происходит? Ватсон, мы играем за Ватсона. Шерлок дал нам на задание. Кровь в воде, должно быть, ты недавно мыл здесь руки. А почему он вынул руки в крови? Во что мы с вами ввязались, мистер Холмс? Почему игра фризит вдруг? интересно ватсон сам вот он типа быть может мне стоит принять но надеюсь оно не понадобится хорошо почему это точнее ватсон же не, у него же нету типа дедуктивных способностей но холмс его научил правильно правильно холмс его научил поэтому что-то мы знаем и что-то мы умеем здесь у нас все что у нас по карте Скорее всего, мы вот тут находимся. Очень похоже. Хотя, хотя, возможно, в какой-то из этих комнат. Сейчас выйдем, узнаем. М -м -м -м. Да, скорее всего, мы здесь. Потому что вот выход во двор. Здесь какое-то помещение. Кстати, смотри-ка. Вот мы сюда прошли. Нет, стоп. Если мы спускаемся, вот лесенка Правильно? Вот она Ну да, в принципе налево и прямо Прямо это вот это будет маленькая комната Да, какой-то архив Фотография, Фотография кажется недавней Black Adelweiss Памятный альбом Да некая не был в таком Хорошо, но думаю за ватсона у нас не будет проблем в том чтобы найти улики какие-либо сколько записей пациенты гигакса гигакса отчеты пациентов гигакса гигакс это по моему вот это вот что штучку который не отделе. октябрь 8 в 1879 года по мере необходимости более серьезного лечения мой особый пациент вольф будет переведен в палату номер два на первом этаже все остальные пациенты должны быть исключены из моего расписания и переведены к другим специалистам института. Психическое состояние этого пациента требует постоянного контроля и немедленного вмешательства в избежание желательных последствий. В декабрь 1879 года. Успешно проведены необходимые хирургические процедуры. Физическое восстановление все еще продолжается. Потеря памяти увеличивается, но все еще не полная. Появилась новая одержимость письмом, вероятно, как новый побочный эффект. Январь 1880 года В письме пациента теперь упоминаются старые имена Явный призрак частичного восстановления памяти Неприемлемый результат Требуется вторая операция Направленная на лобные и височные доли Февраль 80 -го года Операция прошла успешно Память пациента не сохраняется Дольше пару минут Хотя навязчивое желание писать сохраняется Опасность устранена Предписан ежедневный контроль Ага, видимо, кого-то похитили Уебаны, шлепалы и издевались над ним. Но пытались, видите, намеренно памяти лишить. Мы могу, можем пройти сюда. Давайте по очереди исследовать зал. Ой, подожди. Это я что-то рановатенько сюда пришел. Там вон во дворе кто-то гуляет с птичками. Кабинет директора. А, что это за звук Professor. был? Профессор Дзилен, что вы не пытаетесь помать этого беглеца? Пожалуйста, мое время слишком дорого. Надеюсь, медсестра Кунц хорошо вас заботится. Он, конечно, уберег меня от неприятностей. Профессор, пора на вашему следующему пациенту, мистеру Вольфу. Гер Вольф может подождать до завтра, а я хочу поговорить с доктором Ватсоном. Как пожелаете. И все еще видишь пациентов, даже будешь директором всего это учреждения? Только важное. И все же мы редко удается покопаться в мозгах такого человека, как вы. Думаю, пришло время узнать друг друга получше, нет? Боюсь, мне не так много нужно знать. Я обычный парень, живущий довольно прозаичной жизнью. Доктор Ватсон, те из нас, кто стремится к знаниям, не являются чем-то средним. А теперь, кто вы? Врач. Я врач в поисках интересной карьеры. Да, у меня есть пациенты, но, признаться, меня больше интересует передовой край медицинских исследований. Поэтому, когда я прочитал о черном Эдельвейсе и вашей работе по исцелению разума, я просто обязан был узнать больше Полагаем, одему it, всегда было осуждено привлекать другие любопытные умы Но прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы поняли одну вещь Сломанный разум никогда не может быть по-настоящему исцелен А, понятно, и чем же вы здесь занимаетесь? Все просто Если вы не можете исправить природ человека, вы должны заставить ее забыть его а, наверняка есть другие методы лечения. Как наивно. Вы напоминаете мне человека, которого я когда-то знала. Профессора Бекера. Мы больше о нем не говорим. Коллега? Здесь бывший директор. Однажды он понял, что Эдель Вейс его перерос и вынужден был покинуть свой пост. Что он делает? Вы уже устали от меня, доктор? «Заблудился в мыслях. Я впитал ваши мудрые слова, профессор, должно быть, отвлекся». «Тебе наскучил мой разговор?» «Нет, нет, нет. Нет, нет, я все прекрасно понимаю. Вы не ищете разговора». «Что вы имеете в виду?» «Это очевидно. Ваш разум жаждет истины, но не в такой форме. Вы должны увидеть практическую демонстрацию, если хотите научиться». «Я, конечно, заинтригован. Это возможно?» Конечно, я предлагаю вам путешествие между извилинами человеческого мозга. Вы не выйдете оттуда непросветленным. Кунс, ответьте, доктор Ватсона обратно во двор, затем скажите медсестрам, чтобы приготовили операционную и девочку с куклой. Девочка с куклой. Наше приготовление зовут немного времени. Я скоро приду за вами, доктор. Девочка с куклой, помните, которую, которой мы помогли? Та девочка, которой мы помогли. Опа! А у нас появилась новая. А у нас появилась новая. Как выманить Дигакс из кабинета? Почему Дигакс беспокоится о вольфе Так, как выманить из кабинета? Очень важный пациент, скорее всего. Может, вот так? Показания профессора Дигокса, да. Показания Герды. Работающий тупик. Нет. Пациент ненавидит охранников. Отчеты пациентов. Да. Секреты черного Дельвейса. Нет. У меня остается еще расследование. Нет, надо еще что-то искать Этого мало, этого мало Хорошо, почему Дигакс беспокоится о Вольфе? Почему Дигакс... Digax... Так, записка профессора Бекера М -м -м, Отчеты пациентов Очень важный пациент Два правильно, одно неправильно Секреты черного доверяются. Тоже нет может работающий тупик но это вряд ли расследование даривается не да ладно не мне что не подойдет ладно слишком мало улик хорошо слишком мало улик мы двигаемся дальше на чем у меня не работает сканирование О, работает подожди здесь же была дверь почему-то не зашел Неплохо. Dusty, так, это тот самый лифт, куда мне нужно oh, we'll будет. Ага, подключается где-то внизу, слышали? А вот и проход вниз. Опа. Mr. Вы мистер Вольф, я I'm прав? Right? О, здравствуйте. Кто бы вы могли быть? Меня зовут доктор Ватсон, я хотел бы поговорить с вами, если вы не возражаете. О, доктор, не думаю, что вы можете помочь. Кажется, я забыл, где нахожусь. Мы в Черном Эдельвесе, мистер Вульф. Это психушка в Швейцарии, и вы один из самых важных ее пациентов. Но почему я здесь? Именно об этом я и хотел вас спросить. Я не могу вспомнить, простите. Я ничего не могу вспомнить. Все в порядке, не нужно давить. Постарайтесь расслабиться, позвольте мыслям приходить и уходить. Итак, что приходит на ум? Мистер Вульф. Привет, кто бы вы могли быть? Но мы только что прошли через это. Простите, но по-моему мы не знакомы. Мы как раз обсуждали этот объект, убежище черный Эдельвейс. И почему вы здесь? Это имя звучит знакомо. Холмс, что я для вас делаю? Простите, кто вы? А кто этот Холмс? Я доктор Вас. А Холмс? Ну, вы можете назвать его моим воображаемым другом. Это просто маленькая шутка. Не обращайте внимания. Но почему здесь, доктор? Я болен? Я уверен, что могу взглянуть. Наблюдать. Курил. Потускнел с возрастом. Курил, скорее всего, раньше. Лицевой паралич. Одна сторона парализована. Что-то вижу еще. Смотри-ка. Два глубоких шрана. Точные хирургические разрезы. Возможно злоупотребление лекарствами. Болен из-за самого лечения. Взрослый мужчина с двумя глубокими хирургическими шрамами на голове и старым химическим ожогом на одной из рук. У господина Вольфа некоторые паралищ лицевых мышц, скорее всего, результат операции на мозге. Синий серые пигментные пятна на его коже, скорее всего, являются результатом чрезмерного употребления лекарств, содержащих нитрат серебра. Похоже, что его болезнь является прямым результатом лечения, которое он получал здесь, в Черном Эдельвейсе. Дорогой лорд, что Диггс сделал с вами? Простите, кто вы? Oh, you... Но там не дорогой лорд, а лорд oh, это Господь, если что. Переводится с английского. О, мой лорд, да? Типа, о, мой Бог. И э, они перевели, машинальный перевод перевел как лорд. Э, oh, дорогой лорд, и там получается, Господи Боже, получается. О, прекрасный альпийский цветок, чего сердца мне так не хватает. Ты зовешь меня, пока я не вижу тебя. Как я мог позволить тебе уйти? Шторм прорезал мои чувства, сделал все мои мысли такими слепыми. Без капитана мне не хватает разума. Что они действительно нашли? Холод и мрак с мрачными стенами. Жестко держат, как животных в ловушке. Но свободен? Почему я падаю? Пиздец, мразь. Что-то корчится на кончике языка. Что это могло быть? Я забыл. Простите, что я зевнул, просто я... Не знаю, что мне меня нашло. Смотри это кабинет где был Холмс вот там His я был хорошо пациент сбежал пошел ты нах а вот и наши пациентики не хочу хранить блок Б сегодня вечером хочу чтобы они летали но птицы это на самом деле красиво мисс oh, я скрип. слышу как они скребутся ты don't не слышишь Нет, нет друг Прости пожалуйста я не слышу с кем Is... дерешься no, no. Посетитель, вам не следовало сюда приходить Отдай мне, отдай мне, говорит Птицы Майна, если не ошибаюсь, прекрасные создания Как жаль, что их держат здесь, в клетке Красивые птички Ты что, балансируешь, блядь? Видели so, so моего сына? Он такой милый мальчик Такой милый мальчик Мы были вот тут, да? Или мы здесь еще не были? Я пришел сейчас сюда, но это стоит По-моему, отсюда я сам вышел. Да. Значит, мы двигаемся направо, вот сюда. Здесь мы были, мы заходим вот сюда. Это уже приемная. Опа, а вот и приемная. Супер. Гость из космоса, светящийся метеор упал в Архаме. Архаме? Это что, Бэтмен? Надеюсь, вы находите свою комнату удобной, мистер Уотсон. Смотровая комната. Ага, она заперта. Но я могу туда попасть вот сюда. Пошли попробуем. <соспит> Смотри. А, я не могу туда попасть. Подожди так, ебаный сыр, что происходит Хорошо Хорошо Как выманить дигакс? Портрет персонажа пациент Вольф Нет? Да ладно Я был уверен, что да Пациент ненавидит охранников Пиздец, нет Я же сделал... Что-то Здесь все сработало. Вольф бывший директор Черного Дельвейса. Профессор Бекер, Предыдущий директор Черного Дельвейса. Сейчас он страдает от серьезных проблем с памятью, но все еще сохраняет способность писать. Здесь могло что-то новое появиться? Очень важный пациент. Да! Да-да-да-да-да! Используется Беккера. Если Бекер все еще может писать, возможно, он сможет привлечь внимание Диггса с помощью письма. Снова здравствуйте, вы меня не помните, но мы уже встречались, я доктор Джон Ватсон А вы профессор Беккер, вы были предыдущим директором этого учреждения Черный Дельвейс. Профессор, правда? Вообще-то это имя звучит знакомо Подождите, подождите, дайте мне записать, я пытался вызвать воспоминания через письмо, но они всегда казались недосягаемыми на самом деле у меня есть кое-что для вас, чтобы записать О да? Пожалуйста, что угодно Профессор Гигах сделала это с вами, она заставила вас забыть обо всем, даже о том, что вы есть Но мы разыграем ее, я напишу Мы напишем письмо, чтобы она усвоила урок Напиши то, что я продиктую Диггэкспло... Профессор Диггекс, я горько сожалею, что позволил моему прекрасному альпийскому цветку попасть под ваше влияние Теперь я вижу, что ты никогда не заслуживала быть директором Черного Эдельвейса Вы пристанете перед судом, судом, и мир узнает о вашей жестокости А когда вы доберетесь до моей камеры, полиция уже будет знать правду о том, что вы стали директором этого приюта Как вы стали? Подписывайтесь, профессор Беттер Подесьминку, кто вы? Она ж говорила, две Джон минуты Меня зовут Джон Уотсон, я врач из Лондона, ветеран Афганистана И хотел бы стать писателем, хотя в глубине души боюсь, что у меня нет таланта А сейчас я рискую жизнью, чтобы помочь моему гениальному соседу-детективу В расследовании культа похитителей Я устал, я голоден, я не мылся несколько недель, но несмотря на все это, я чувствую себя живым Есть еще вопросы? Боже правый сэр, вы просто сумасшедший Как? Я так понимаю, теперь с этим письмом я могу отправиться к Дигаксу. Один из пациентов просил меня передать эту записку. Это для профессора Дикокса. Спасибо, доктор. Оставьте это мне. Ну и что? Как это повлияет на нас? Невероятно. Кунц, за мной! Отлично Вот почему Вольф такой важный Важный персонаж Ну что, ебаный сыровар Погнали Это что за часы для жертвоприношения В этом нет ничего особенного Понял Что я могу найти? Ключ! Вон он, ключ Или что это? Что это? Ну этот клинжал, скорее всего, или как про... Close, Близко, но я не думаю, что это ключ mm -mm, small, Слишком мало, чтобы быть тем, что просил Холмс Я хочу за Холмса поиграть Смотри-ка Опа, дневник Декабрь, прошло три месяца с тех пор, как я принял Эдельвейс от Бекера Все мои коллеги одобрили изменения в правилах Так что теперь я здесь единственный профессор Неважно, наем нескольких сильных медсестер решит проблему нехватки персонала. Наконец-то моя работа может протестать без ущерба для его слабого ума. Пришел новый первый платеж от R. Наша сделка связана с риском, но возможности безграничны, если он верит верен своему слову. Первая партия на избранных прибыла. R прислала огромный выбор сломанных разумов. Предстоящая работа будет трудной, но несомненно полезной для моего собственного исследования. Для зайца два зайца одним выстрелом. Кто такой R? Так, мне надо как-то взаимодействовать с полочками. О, еще одна. Тут нужен ключ, да? Нет, нет, нет, нет, не нужен. Недавно мы завладели коллекцией редких драгоценных камней по поручению нашего общего знакомого. Драгоценные камни были проданы ювелиром Луизианой, которые сделали несколько предложений, значительно превышающих оценку стоимости камней нашим экспертам. Окончательная цена продажи 11 драгоценных камней составила 12 550 швейцарских франков. Наш клиент распорядился, чтобы вы получили две трети от этой суммы, переданной вашему поверенному, как обычно. Как всегда, наша осторожность гарантирована, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами и вашими выдающимися по. Вот в этой игре хотелось бы пошутить, но шутить здесь, ну, по факту, что это, блин, такое. Да, это он. Это он. Теперь нужно передать его через кухню. Вперед. Кухня была здесь. Ну, вот мы вернулись снова к Холмсу. Интригующе. <Özgliways NCAA hablando> Я не знаю, что будет дальше. И что будет происходить. Секреты черного Эдельвейса. Это, видимо, я спустился. Не могу выйти тем же путем. О, ебаный сыр. Это вот, наверное, скорее всего, вот тут я спустился. Правильно? Сейчас узнаем. Да. Вот кабинет. Значит, я вот здесь. Они тут чему-то учатся или что это? Так, здесь нужно... Сломанный зуб. Стальная цепь Вы, сука, что делали? Уебище дырявое, блядь Совсем ебанулись Как можно так было над людьми издеваться? Восковой цилиндр На нем что-то написано Что за ской? Надпись в основном исчезла Возможно фонетические символы Но это видно, что какой-то кабинет над... С кем-то работали Или над кем-то так здесь вроде бы все камеры это все иностранцы правильно да все они на каком-то непонятном мне языке разговаривают мы дошли до конца мы можем повернуть направо можем пойти сюда здесь какая жесть Они чё, туда трупы сбрасывают? Части тела Пиздец Судя по остаткам крови и плоти, эти инструменты используют для расчленения Совершенно бесчеловечно Это не просто бесчеловечно, это пиздец о, животные, я должен вас потушить просто. Куски дерьма, блядь. Вы у меня будете страдать. Я сделаю все, чтобы вы страдали. Я надеюсь, она не настоящая. Вот мозг настоящий. Драгоценные камни у банка. Мой хозяин приказал мне отправить первую партию избранных. Они прибудут еще нескольких недель. Не подведи нас. Эй. Кто такой Эй? Еще письмо. Профессор. Доверьтесь моему проводнику свету бездны, ибо он просветит ваших избранных. Убедитесь, что они присутствуют и что наши избранные не производят ничего, кроме священных слов. И вот транс начнется, и мы станем на дюй ближе к вселенной за ее пределами. Поскольку ваша работа необходима, поскольку многие из нашей паствы не говорят о нашем языке, а время не терпит отлагательств, лучше всего работать группами, проводя по крайней мере один сеанс в день в течение недели. Конечно, самых скептически настроенных членов придется приручать вашими руками. Тем временем я продолжаю работать над физическим методом поддержания состояния транса с помощью световых волн Линс Холейда. Холейда. И, наконец, мои люди в Новом Орлеане свяжутся с вами относительно новой партии избранных. Освободите для них место, как вы это делали раньше. Р. Новый Орлеан! Блестящий ключ. Мы идем в Новый Орлеан. Так, я зашел сюда. Меня интересует, во-первых, вот это помещение. Что это? Вообще, это похоже на лифт. Прям очень О, смотри еще что-то здесь есть записная книжка профессора дигакса новый метод наконец начал показывать прогресс успе... процент успеха составляет 4 из 10 они удачи не реагируют ни на какие внешние раздражители тем не менее фонетическую систему можно объявить несомненным успехом независимо от родного языка или место происхождения люди учатся говорить на этом на певе без изъянов. Они усваивают его быстро и бегло, несмотря на отсутствие всякой умственной самостоятельности. К сожалению, один из избранных продолжает сопротивляться. Изоляция и лишение привели к усилению их неповиновения. Переговоры только разожгли гниев. И даже после прямого удаления лобных и височных долей, похоже, осталось только врожденное желание сопротивляться. Этому избранному нельзя позволить загрязнять разум остальных. Вывод неизбежен. Они не могут продолжать жить. Я прослежу, чтобы их отправили в колодец. Ебучая ты дура просто. Охуеть! Это ад? Очень профессиональное вскрытие мозга. Ужасно. Что здесь? Какая-то машинка. Динамо-машина обеспечивает электрическую стимуляцию для человека в кресле потоком убить это что ремни из натуральной кожи невозможно сбежать еще бы блять здесь все опачки а вот сюда нам наверное надо приди взови к великому господу Прочь из моей головы! Ваш разум гниет, лишенной души. Прочитайте единство и трепещите. Великий лорд? Расколоть свой разум, расколоть свою душу и стать слугой безумия. Пожалуйста, больше не надо. Прекратите. Ватсон, Джон, Кто-нибудь! Жалкий смертный, не бойся того, что должно произойти. Пусть он расколет наш мир заново. Пробудись, и пусть мир узрит. Ты что, бля, ебанулся? Холмс, а ну-ка успокоился, блядь! Хуйню начал тут разводить какую-то. Ну и яйца в кулок, блядь! Свет бездны, это свет из бездны, прочь из моей головы. Интересная комнатка, да? Селинден, да. фонографа, может, это уже каждая мелочь Подожди Из какого-то класса в нижнем подвале На нем хранится аудиозапись Но ну, это мы можем потом посмотреть Тут ничего нету Ну, то есть, меня штормануло, да? Ну, смотри, это Ктулху, блять Это Ктулху Может сюда этот цилиндр поставить? Не Здесь все получается А куда теперь идти? У меня какой-то есть маленький ключик Я думал надо съебывать Гидравлический лифт, как гениально Все еще я пытался найти больше информации. Вы думали, что я буду сидеть в своей комнате и разминать пальцы? Я только попросил вас найти ключ. Все остальное было под моим контролем. Говорит человек, который выглядит так, будто увидел привидение. Я в порядке, Ватсон. Вы едва ли в порядке от вас воняет застывшая кровью и химикатами, что-то там увидел. Не обращайте внимания. Где Гагакс? Я боюсь, что она там. И я нашел ее в таком виде, когда вошел... Что? Что? Она была нашей самой большой зацепкой Еще одна морщинка в нашем расследовании Что нам теперь делать, Холмс? Тише, дайте мне подумать То есть, кто-то ее убил все-таки Но ну, время расследования Смотри, я уже вижу форму Форма он даже глубоко закрыт. Это это этот Бейкер Бейкер оделся в пальто. Или нет? Это же наша Хайди, как она здесь оказалась? Определить, куда двигаться дальше. Так, появился новый... Я знаю, кто это. Записка. Куда ведут улики? Пам-пам-пам-пам-пам. Отчет пациентов Дигакса. Записная книжка. Показания. Да ладно! Дневник Дигакса Медицинские оценки Ну, давай так Да ладно По Поэзия пациента Письмо из новоорлеанского банка Давай так О, -о, -о, О, А, куда дальше ведут улики? Блять, ну так в этот же они ведут В Новый орлеан А, стой, подожди, письмо написано от руки. Все, все, все, все, все. Я не заметил его. Новый Орлеан, США. Несколько улиц теперь указанного в Похоже, что похитители прибегли к услугам банковского дома Эу Грея для продажи драгоценных камней. Хорошо. Хорошо. Мы получили то, что нам было нужно, Ватсон. Этот заговор простирается дальше, чем мы думали. Полагаю, вы никогда не были в новом Орлеане. Вы шутите? Я редко вижу. Пойдемте. А, я редко шучу, надо было перевести. Неправильно было переведено. Я редко шучу, пойдемте. Нам нужно двигаться в новый Орлеан. Сука, красиво. Да усрачки. В этом мире нет ничего, что нельзя было бы объяснить с помощью логики и разума. Ничто в этом мире. Холмс. Mm -hmm. Вы кажетесь озабоченным Я встревожен, Уотсон, я озабочен Это было ужасным местом, бесчеловечным Было бы естественно испытывать чувство шока или страха Мужчины превращаются в таратарящих имбецилов, оцепеневших до неузнаваемости, без бессильных помощи себе. Когда-то у врача что-то идет не так, это становится первым из преступников, у них хватает наглости и знаний. Эта женщина не заслуживает титула. Какая случайная жестокость. Когда-то я знал другого такого человека. Он лечил мою мать. Возможно, даже убил ее, в зависимости от того, как вы спросите. Мои искренние соболезнования. В итоге, она была лишь тенью самой себя, очертания человека, которого я узнал, но без всего этого ее толкали, пока она не сломалась. Если ты увидишь, что я раскололась, Йон, я должен просить вас вмешаться. Ничто не заставляет нас продолжать это дело, Шерлок. Мы широк. можем вернуться в Лондон и сообщить о том, что обнаружили. Пусть им займутся более умелые руки. Увы, таких рук нет. Если мы сейчас откажемся от поисков боюсь, никто другой не преуспеет вместо нас. Мы ничего не знаем о том, что нас ждет, какие опасности ТС-8 Ерунда, с каждой минутой мы приближаемся к Новому Орлеану А значит и к ответам, которые мы ищем Эти ответы при всей их извращенности и непродоподобности Все же будут делом в рук человеческих И это работа, которую я хорошо изучил Да, будет так Я знаю, что вы приближенный... А, прилежный автор. Но если я смогу обратиться к вам с одной просьбой, пожалуйста, опустите мою мать и страдания из вашего рассказа. Конечно. Спасибо, Джон. Как-то это все грустно и печально, если честно. Я вообще просто... Нимф оф Луизиана. Глава четвертая Outsiders Новый Орлеан а, Холмс, О, Холмс, после нашей поездки в промозглую Швейцарию ничто не помешает А, не помешает немного тепла Новый Орлеан Не увлекайтесь в что нам точно не помешает Так это ответы на мои вопросы Я знаю, что ты выглядишь измотанным Почему вы нам сначала не найти отель? Мы успокоимся, когда закончится наше расследование, и не секунды раньше. Я прошу вас заняться нашими сумками, а я поищу банк. Как хотите, Эй, прекратите вы... Наш багаж! Боже правый, что вы наделали? Это мои вещи. Простите, мистер, это был несчастный случай. Так, у нас Новый Орлеан с вами.